Ну что, друзья, вот пришло время, когда нас начинают скидывать на воду. Илюха, он стоит, наблюдает. Диночка, привет. Ты готова к воде? Да. Отлично. Да. Вот мы уже готовы, готовы. Все красивенькое, чистенькое. Кроме нашего. Ну, спрей не получилось. И винт какой. Вау. Просто. Ха-ха. Чтобы не запачкать лодку, подследают такие штуки, тряпочки. Причем это, по-моему, кожаная на самом деле. С кожи молодого дермантина. Прямо ничего себе. Ого. Это камера из я да? Зло! <laughs> И, или только стойкой обойдешь, или нет? Но уже, во всяком случае, так меня сюда ставили, поэтому было нормально. То есть опыт у них уже есть. Да, да? поэтому мы сняли бэкстей и топен лифт <laughs> на всякий случай. <laughs> Опа. Вот. вот, красочку нам сняла этой штукой. Ну, ничего, видно, не, дос... не досохло. Да, это надо будет сейчас подкрасить. Давай, Ката, экстренная покраска. Бля, это дождь типучий еще, да? Ну вот, что делать? перевернуть. Это, наверное, показатель того, что лодки здесь все-таки вот не падали. <с poetry> на наверное, это. Был бы осторожнее. Не ходил бы на работу сюда. Вот тебя тут стой. Да, если хочешь долгушку почистить, можно пройтись. Я слышу, как амаран так очистит. Нашливо! Гадо такой Амина! именно? на выживание! Алло? ну, хеллоу! короче прикол здесь в том что этого можно и не делать никто же не красит Тут просто краска есть ее подняли заодно одной покрасить и а что, тихо тихо, Потрался, тихо уже крышку протолкнул внутрь банки вышел и Слушай, мне вообще не нравится то, что она краспица касается. Нет, я... нет, там оно даже без нагрузки, оно там ровненько-ровненько, там нет проблем. Комара не чувствует. Что-то я чувствую. Аж прослезился. Ты тебе весьма так оточиваешь. Да, да, это я. Сюда же я просто струк, порежу иди, иди, иди. на этом моменте плюхнули. Это было да очень... Да не, он вроде нормально, он просто дернулся так. Нет, он сильнее дернулся, прям значительно. Его прям аж а. раскачало. Смотри, винт, винт, вот он коснулся. Да, вот. тачдаун. А фендеры, фендеры-то? А там фендеры на пирсе есть. 3, прямо все. Ты что поднимаешь? Я проверю, пойду. Течь проверить? Да, конечно. Ну, это стандартная практика, не ближок попросить. Течь проверили? Билл Шпам как себя чувствуют? Качает ли стоп или все такие делать перерывы? Да? Собака так потянулась, как будто она дело сделала У, встала Стала. Да, а ты видел да? Но всех. это же ее хозяин. Как у тебя дела? Как у нашего билдж дела? Вот, здесь и стою. Ничего не сигнализирует тебе? Ты что, еще ей на язык пробуешь? Как не надо. Фу, катасть какая. Вот водички, пропала широк. я сейчас не за этим здесь. Нет, тут Ну, все. Да, это все. Да, метра, это очень хорошее стабильное состояние. Кстати, все, винт кружится. Ну, вода пошла, как ну, да. Почему-то, как всегда, на швартовке задул такой ветер. Ну, мы снимать, к сожалению, не смогли, но здесь задача достаточно несложная. Вот вы видите вот этот пирс, на котором мы стояли. И с него перейти и поставить жопу вот на буек. А мордой подойти в берег. На таком вот расстоянии. Диночка, привет! На тузике ездить вот так вот от лодки к пирсу. Вот это все расстояние. Ей да, да, да. Расстояние слишком большое, да? И мы так немножечко, похоже, выпираем. Вот тут. Такой ровно по мачте и такая жопа торчит и у нас тут вот расстояние. По-моему, мы чуть-чуть выпираем назад, Дина. А? По-моему, мы чуть-чуть назад выпираем. Ну что, у нас сейчас с Люхой будет задача адская, простая. Мы будем снимать форстей, чтобы заменить нижний сегмент трубы. Я вам показывал, она у нас лопнула. Задача звучит конечно просто, ну что там, кусок трубы открутить, двумя болтами и закрутить. Но при Четырьмя. Четырьмя. Но при этом это все должно быть сделано так, как будто мы снимаем мачту. Всего-то. Меняем ригинг. Ты уже знаешь, как это делается. Для начала снимаем парус. Ты готова? Да. Ну что, Илюха, разматывай. Я сейчас улечу, я же мало вешу. Никто никуда не летит. Я же мало вешу. Все, есть, скидываем Дина, готова? Все, вниз пошел. Сейчас. Ну, можно сказать, мелочи, но ну, приятно. Но снимаем. чуть-чуть вот, подрано, но в принципе весьма живое. Потом надо будет сплассинг сделать для красоты. Драка. Так, первым нужно открутить вот этот и нижний. Давай я. того Короче, как сделать так, чтобы не настраивая Рига 5, вернуться к в исходное положение? Линейка. Я же не знаю, что Шангин Циркуль называется. Конечно. Же тупой блогер, да? А откуда тебе знать? От откуда Сереж, нет, тебя знать? Откуда? Сереж, образование, же. что ли, есть? Нет. Мореходку не заканчиваю. Короче. Не очень видно, или я могу уронить. А тебе не надо. 61. А что ты померил? 16. Расстояние между двумя пинами растяжение, троса. Вот То есть мы так же этот говорит. сейчас будем отпускать. Ага. И мы будем отпускать. Порт и старборд. Меряем 61. Запоминываем. Меряем здесь. 56. 5 миллиметров разницы между порт и старборд. Ну, мы уже ходим на пассатах, поэтому у нас одна сторона сильнее вытягивается. А теперь нам нужно просто их раскрутить, чтобы мачту отдать вперед. Понеслась. Понеслась. О, а теперь ты... А в... теперь ртащи, я поднимаю. Да, я буду бежать. Э, получилось? Да. Давай, черные пипочки. Сейчас черные пипочки в кармане. Без пипочек вообще не вариант. Так что я здесь сделал? Смотрите Основная сложность была вставить вот этот вот пин. Для этого мне нужно было натянуть сам форстей, то видите какой он имеет изгиб. То есть вот это вот провисание, оно не дает, не давало возможности вставить пин. То есть мне нужно было натянуть его. То есть я взял шкот, привязал его вот сюда, пропустил его вот так вот снизу. И натянул, и вставил. Слушай, ну она бы сломалась, разумеется. Так, а поздно. вот это, не, ну конечно она бы сломалась рано или поздно. Вот это вот ломаная покажу поближе вот. на самом деле она вот где-то до тех же расстояний и была сломана то есть она не улучшилась не ухудшилась ну, но бы со временем до Конечно. Конечно. ну так для начала берем переключаем в режим откручивания и начинаем откручивать я хочу сейчас полностью распустить чтобы можно было вертикали набить правильно он выровнялся, но это еще не нагрузка. Вот видите, он болтается. Мы сейчас это уберем. А убираются они? Вот этим тормбакл. Накрутил, но еще не до конца. Смотрим мачту. Имеет все равно немножко изгиб в обратную сторону. Так, Сейчас мы ее еще накрутим назад. Общем. Так, задача следующая. У нас на Бэкстей нужно поменять ролик. У меня есть вот такой вот ролик. Илюха мне его подогнал. Привез откуда-то из Декатлона, по-моему, или откуда-то из такого, не совсем яхтенного магазина. Но, между прочим, вот вы видите, что это за фирма. Эта фирма делает вот всякие облачки для яхт. И именно достаточно хорошая. Авичард, по-моему, она называется. Ну, не суть. Короче, сейчас покажу, что случилось. Вот в экстей, вот там находится ролик. Этот ролик уже полностью выработался. Вот сейчас мне нужно будет эту штуку скинуть под мачту, подняться и просто ее оттуда снять и поменять на другую. Короче, заменили вот на такой ролик. Хопа! короче вот в таком виде у нас он работал то есть здесь просто он уже от времени мы потеряли куски этого алюминия то есть он выработан вот такая вот штука нужно будет потом просто купить на самом деле вот такая система хорошая то есть видите какая крепкая то есть сюда идет пин, сюда еще один внутрь вставляется вот такой ролик то есть такая примитивная дубовая система ну, посмотрим сколько проживет этот если что поменяем обратно то есть как запасной аварийный Место изгиба еще не на месте. Ну что? Даже много немножко. Вот я тебе про то. А? Перетянул? Ну, видимо, блок этот чуть-чуть более короткий. Угу. Чуть перетянуто. Сейчас надо отпустить. Так, а теперь берем штангенциркуль и идем мерить расстояние. По сайт должно быть 68. Вот и проверяем. Чуть-чуть много. Надо еще буквально на пару виточков накрутить. 56. Нормально. Но все равно, мне кажется, как-то он немножко перебит. Ну, я оставил так, как было. И ту сторона. 61. 61. Ну, наверное, можно сказать, что руки умыли. Осталось теперь поставить вот такие вот пины и все. но ну, сейчас я проверю геометрию. Что ты должен увидеть там? Ну, я смотрю на кривизну мачты. Ну, вот сейчас вроде все. Может быть, еще чуть-чуть отпущу бэкстей и на этом закончу. Было нормально. Мне не надо было ввыю. Так, все, сейчас ставлю пины и на этом... Ну что, вот еще один у нас технический выпуск подошел к концу. Как вы видите, задача поменять трубу фурлера Форстея. Вообще нифига непростая задача. И с ней приходится именно поиметься. Фух, ну что, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И до встречи в следующей серии. Пока, друзья!